с пастором Джозефом Принцем. А вы знаете, что когда Иисус пришел, Его основной целью было дать вам жизнь и жизнь с избытком. Однако мы свыклись с идеей, что Иисус пришел сделать плохих людей хорошими. Нет, Иисус пришел, чтобы сделать мертвых людей живыми. Аллилуйя. Человек погиб из-за греха. Смерть пришла из-за греха. Несмотря на то, что люди живы целесно, смерть обосновалась в сфере их духа, там, где они соединяются с Богом. Человек согрешил. Библия говорит, возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, последние несколько недель Бог словно учил нас о жизни как противоположности смерти. Кажется, Господь желает, чтобы мы познали Его жизнь в Своем Духе, в Своей Душе, а также в Своих телах. Особенно нам не хватает Его жизни в наших телах. Когда жизнь касается вашего тела, вы обретаете целостность. И мы называем это исцелением. Когда жизнь Иисуса коснулась прокаженного, смерть отошла, и прокаженный принял жизнь. Исцеление — это проявление жизни. Аминь. Друзья, мы хотим увидеть в Писании другие тайны Бога, поскольку Господь сам сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». И речь не только о спасении. Жизнь с избытком означает, что у жизни есть разная меры. Мы можем обрести жизнь в Духе в тот момент, когда рождаемся свыше. Мы принимаем жизнь вечную. Вечная жизнь — это качество жизни, которую мы обретаем через жертву Христа, через Его воскресение. Мы верим в Господа Иисуса и рождаемся свыше. Когда вы рождаетесь свыше, происходит следующее. Жизнь наполняет, жизнь входит в ваш мертвый дух, и ваш мертвый дух оживает, как и вы сами. Когда Иисус воскрес из мертвых, вы воскресли с Ним. Аллилуйя! Вечная жизнь — это бесконечная жизнь. Бога в вас. Это качество жизни. Бог вечен, и эта жизнь тоже вечна. Вы не сможете прожить эту жизнь впустую. Эта жизнь порождает целостность. Эта жизнь порождает плоды Духа. Эта жизнь порождает праведный характер. Это часть самой жизни. Поэтому мы не фокусируемся на характере, чтобы поменять характер, слава Господа. Мы фокусируемся на жизни, на том, как обрести еще больше жизни, славы Иисуса. Откройте вторую главу послания к евреям. Здесь сказано, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола избавить тех, которые от страха смерти». Смерти, через всю жизнь были подвержены рабству. Вы заметили слова «страх смерти»? От страха смерти люди всю жизнь подвержены рабству. Дьявол использует страх смерти, чтобы людям попадали к нему в рабство. Они боятся летать не из-за страха перед полетом, а из-за страха смерти. Люди боятся делать определенные вещи не из-за самих этих вещей, а из-за страха смерти. Даже болезнь — это форма рабства. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Потому что Бог был с ним. Он исцелял всех, обладаемых дьяволом. Одержимость — это болезнь. Болезнь — это одержимость. Обратите внимание, что сейчас мир переживает то же самое. Иисус вчера, сегодня и во вовеки тот же. Он хочет исцелять. Аминь. Он хочет исцелить вас прямо сегодня. Если вы смотрите эту программу, вы слушаете правильное слово, которое приготовил для вас Бог. Слава Господу! Аллилуйя! Иисус пришел, облегшись в человеческую плоть. Как Бог, Он не мог умереть, поэтому Он пришел во плоти. Библия говорит, что Он облачился в плоть и кровь, чтобы иметь возможность умереть на кресте. В этом стихе сказано, дабы смерти лишить силы имеющего державу смерть то есть дьяволом. Мы знаем, что Бог не предназначил смерть для человека. А вот что говорит Библия о царствовании Иисуса. Давайте прочитаем 15 главу первого послания Коринфянам. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». Последний же враг истребится — смерть. Это его последний враг. Мы знаем, что сегодня Иисус — на небесах в своем воскрешенцере. Он сидит по правую руку Бога Отца. Библия говорит, что мы все посажены со Христом. Аминь. До какого времени Христу надлежит царствовать, пока не низложит всех врагов под ноги свои? Все болезни — это тоже враги Бога. Христу надлежит царствовать, пока Он не низложит всех врагов. Это отличная новость вы можете смело смотреть в будущее, потому что я верю, что каждый день к его ногам падает еще один враг. Слава Иисусу! Ему надлежит царствовать, пока все враги не будут низложены не к его ногам. Последний враг — смерть. Это обычная смерть. Слава Господу! Однако Библия учит, что есть поколение, которое остается в живых. Об этом говорится в 4 главе, первого послания Фессалоникийцам. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, Это не плод воображения Павла. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, друзья, Иисус скоро вернется, не предупредим умерших». Итак, Иисус скоро вернется, и тогда мы, живущие, оставшиеся, не предупредим умерших, потому что Сам Господь «При возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых». Эти слова звучат в этом отрывке во второй раз. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретяне Господу на воздухе». Итак всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга этими словами. это восхищение. Утешайте друг друга этими словами. Вы заметили, что слова оставшиеся в живых звучат два раза. Когда Иисус вернется на земле будет поколение верующих оставшихся в живых. Библия говорит нам, что это живые и оставшиеся в живых. Мы знаем, что живым человеком может быть и четырехлетний, или и десятилетний ребенок, или же двадцатилетний юноша. В этом возрасте люди умирают не так часто и быстро, как более пожилые. Они живые. Что же имеется в виду под словом «оставшиеся»? Это говорит о силе. Остаться в живых в греческом языке имеет смысл выжить, суметь преодолеть все болезни, и немощи и выжить. Эти люди остались в живых, Аллилуйя. Это значит, что перед восхищением Бог даст откровение, так что его народ будет не просто жить, но жить и процветать, Аллилуйя. Это будет жизнь с избытком, слава Иисусу. Она проявится в сфере вашей души. Вы будете ощущать эту жизнь. Она проявит себя в вашем теле и в сфере вашего здоровья. Аминь. Она подарит вам полноту, энергию и силу. Она проявится в вашем теле. В ваших отношениях вы обнаружите, что полная жизнь. Те, кто будет с вами общаться, почувствуют в вас эту жизнь. Именно так выглядит христианин. Жизнь формирует характер. Жизнь производит дух. Жизнь собаки не сможет воспроизвести жизнь человека. Жизнь собаки производит щенков, у которых будет жизнь собаки. Точно так же жизнь осла воспроизводит жизнь осла. Жизнь курицы воспроизводит жизнь курицы. Жизнь человека воспроизводит жизнь человека. Иисус пришел, чтобы принести нам жизнь Божью. Дети Божьи, у Вас есть эта жизнь. Слава Иисусу! Знаете, какими сотворил нас Бог? Давид писал, «Я дивно устроен». Он говорил Господу, «Славлю Тебя, ибо я дивно устроен». Ну разве это не прекрасно? «Я дивно устроен». Здесь Давид подразумевает свое тело. Он говорит Богу, «Я дивно устроен». Наука по сей день продолжает изучать различные части наших тел, делая множество открытий. Это говорит о том, насколько удивительны и сверхъестественны наши тела. Можно пытаться создать искусственные части тела, но они никогда не будут столь же хороши, как настоящие. Именно такими сотворил нас Бог. Мы дивно устроены. Вторая глава «Бытия» рассказывает о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Слово прах это слово Адама. Позже Бог назовет этого человека Адамом и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. Когда Бог вдохнул водам и дыхание жизни, тот стал живой душой. Вы можете представить, чтобы Бог сказал ангелам, наблюдайте за ним, он состарится, будет страдать от разных болезней, а затем умрет. Это лучшее, что я мог сделать. Вы можете представить, чтобы Бог так сказал? Конечно, нет. Бог не предназначал для человека смерть. Мы только что читали, что Бог положит все. Всех врагов под ноги Иисусом. А последний враг — это смерть. Смерть названа врагом. Смерть — это враг. И вот что главное. Иисус избавил нас от страха смерти, потому что уничтожил дьявола, у которого была сила смерти. Почему же люди до сих пор боятся смерти? Почему верующие по-прежнему боятся смерти? Почему мы видим проявление смерти в нашей жизни? Должно быть, Бог желает дать нам в своем слове откровение, которое поможет нам ходить в его жизни, жизни с избытком. Аминь, церковь. Так что давайте посмотрим, что говорит Библия о том, что сделал Иисус. Я поделюсь с вами тем, что Бог показал мне в Писании, и это благословит вас. Помните, я рассказывал вам о духе душе и цели? «Вы — это дух». Когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, тот стал духом. У вас есть душа. Вы живете в теле. Вы — дух, душа и тело. Взгляните на эту иллюстрацию. Дух, душа и тело. Так вот, дух это настоящий вы. У вас есть разум или душа, а также есть тело. В 8 главе послания к римлянам, а в десятом стихе сказано, А если Христос у вас, «Речь обо всех верующих». «Тело мертво для греха». Здесь кто-то может расстроиться. Что значит «наше тело мертвое»? Для чего тогда в нас живет Христос, если тело мертвое? Читаем дальше. «Но дух жив для праведности». Кто-то скажет «тело мертво, а дух жив». Почему дух не влияет на тело, и оно мертво? Читаете дальше. «Дух жив для чего? Для праведности». Вы вы обрели Божию праведность во Христе. Вы помните об этом? Вы приняли дар праведности. В следующем стихе сказано, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Аллилуйя. Так, еще раз, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, живет ли в вас тот же Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, да, если вы верующий, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела». Друзья, речь не о восхищении и не о втором пришествии Господа, когда мы получим совершенно новые нетленные тела. Здесь сказано, что Дух оживит в настоящем времени ваши смертные тела. Те самые тела, которые подвержены увиданию, болезням и смерти, потому они названы смертными. Жизнь, исходящая от Духа Святого, оживит и ваши смертные тела. Многим кажется, что это произойдет во время восхищения. Нет, друзья, Дух оживит ваше смертное тело. Во время восхищения мы получим новые, нетленные тела. Здесь же Дух оживит ваши смертные тела. Надеюсь, вы это увидели. Мы видим удивительного триединого Бога дважды в одном этом стихе. Взгляните на первую часть. Если же Дух того, то есть Дух Бога Отца. «Кто воскресил из мертвых Иисуса, Сына, живет вас, то воскресивший Отец Христа, Сына, из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Триединый Бог упоминается дважды в одном стихе. Думаю, этим Бог привлекает наше внимание. Создавая человека, он лично участвовал в процессе с любовью, заботой и благодатью. Насколько же больше, когда дело касается вашего тела, Бог желает, чтобы вы приняли жизнь, чтобы были сильны и здоровы. В одном стихе триединый Бог упоминается дважды. «Вас это ободряет? Аллилуйя! Дух оживит ваши смертные тела». Вы скажете, «Получается, Христос во мне, но мое тело мертво, хотя мой дух жив?» Нет, друзья, читайте внимательно. В следующем стихе сказано, что Дух Святой воскресил Иисуса из мертвых, и Он оживит ваши смертные тела. Это должно быть связано с праведностью, потому что в предыдущем стихе сказано «Дух жив для праведности». А Ваш Дух жив для праведности. Этому посвящена вся восьмая глава послания к римлянам. Если вы будете читать эту главу с самого начала, там сказано «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Затем сказано «Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Затем сказано о том, что нужно фокусировать свой разум на духе, а не на плоте. Бог призывает вас думать о греховных вещах, а не о плотских. Другими словами он говорит «Не зацикливайтесь на плотском». Все в вашем разуме. Фокусируйтесь на духе. Помышление духовное это жизненный мир. На иврите «шалом», что также означает «целостность и благополучие». Жизнь и благополучие. Жизнь и целостность — это духовные помышления. Взгляните еще раз на эту иллюстрацию. Дух тех, кто уверовал во Христа, рождается свыше. Дух всех верующих жив для Бога. Ваш дух рождается свыше. Он праведен. Мы сотворены в праведности и подлинной святости. В восьмой главе послания к римлянам сказано, что Дух Святой, воскресивший Иисуса из мертвых, оживит ваши смертные тела. В другом стихе сказано, что ваш Дух жив для праведности. Вы станете праведными. Аллилуйя! Друзья, а в исповедании во Христе я обрел Божью праведность, есть сила. Дух это жизнь благодаря праведности. Затем в восьмой главе послания к римлянам говорится. Помышляете о духовном, а что отличает дух? А вы праведны. Ваш дух жив благодаря праведности. Поэтому помышляйте о праведном. Думайте о том, что вы во Христе обрели Божью праведность. Исповедуйте. Во Христе я обрел Божью праведность. Исповедуйте это, верьте в это и ходите в этом всегда. Аллилуйя. Слава Богу. Чем больше вы это исповедуете, чем больше верите в это, тем больше жизни даст дух. Эта жизнь вашим целям, когда вы сфокусируетесь на ней, будет влиять на вашу душу, то есть на сферу ваших эмоций, вашего разума, который подвергается атакам депрессиям. Когда эта жизнь потечет ваш разум, депрессия уйдет, слава Богу. Ваш разум — это мостик между вашим духом и телом. Вы видите это? Если вы не получаете этого откровения, ваша душа потерпит крах. Душа — это ваш разум и эмоции. Если вы не сфокусируете свой разум на том факте, что вы обрели Божью праведность во Христе, душа потерпит крах. Но если вы это знаете и исповедуете, слава Господу! Благодарите Бога за все служения, которые указывают вам на Божью праведность, на дар праведности, доступный через Иисуса Христа. Он пришел, чтобы даровать вам эту праведность. Самим ее не достичь. Гордость ведет к самоправедности. Божья праведность это дар. Слава Господу, и это прекрасно. Когда вы это знаете, когда это понимаете, когда это понимание есть в вашем сознании, это станет мостиком к вашему телу. Дух не может касаться тела напрямую. Где находится Дух Святой? В вашем Духе. Дух не может повлиять на тело, пока разум не станет мостиком. Разум должен принять тот факт, что во Христе вы обрели Божью праведность. Тогда жизнь Духа повлияет на ваше тело. Об этом и говорится в следующем стихе. Дух Святой оживит ваши смертные тела. Он наделит жизнью ваши смертные тела Духом, живущим вас. Аллилуйя! О, я так счастлив! «Не знаю, как вы, но я чувствую себя Самсоном, который победил льва». Аллилуйя! Я молюсь, чтобы во имя Иисуса вы приняли эту жизнь. Аллилуйя! Иисус! Даже апостол Павел писал в послании к филиппицам «найтись в нем», то есть во Христе, не со своей праведностью, которая от закона. Это и есть гордость, но стою, которая через веру во Христа. Я хочу иметь не свою праведность от закона, но ту, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. А для чего? Чтобы познать Его. Аллилуйя! И силу воскресения Его. Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих. «Дух Святой даст жизнь вашим смертным целам, чтобы вы познали Его воскресение». Но Павел уже спасен, а значит, сила воскресения уже коснулась его духа. Он был рожден свыше. Все мы, рожденные свыше, приняли жизнь воскресения. Именно так мы воскресли от духовной смерти к жизни. И теперь Павел говорит о личном познании Бога и силы его воскресения. Сила его воскресения. Повлияет на ваше тело. Аллилуйя! Но что этому предшествует? Праведность Божья, Поверь. Не самоправедность, но праведность Божия. Поверь. Вы должны осознавать ее и изучать ее. Вы сможете познать Бога и силу Его воскресения. Аллилуйя. Бог так благ. Возможно, вы никогда не принимали Иисуса, своим Господом и Спасителем. Мы не призываем вас примкнуть к церкви или религии. Мы призываем вас родиться свыше и принять ту жизнь, которая избавит вас от смерти. Аллилуйя. Если это о вас, помолитесь сейчас вместе со мной. Отец Небесный, благодарю тебя за дар твоего Сына Иисуса Христа. «Спасибо, что Христос умер на кресте за мои грехи, был погребен, и на третий день ты воскресил его из мертвых. Та же жизнь теперь во мне, потому что Иисус Христос, мой Господь и Спаситель». «Спасибо, Бог Отец, что та же жизнь, которая воскресила Иисуса из мертвых, теперь внутри меня. Она влияет на мой дух, душу и тело. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Аминь». Поднимите свои руки к Господу на будущую неделю, куда бы вы ни пошли. Господь Иисус Христос будет оберегать, хранить и защищать вас как пастух оберегает своих овец. Он защитит вас и вашу семью от вируса, от всякой инфекции, от всякой болезни. Он будет охранять вас и ваших родных на этой неделе от всякой опасности, вреда и злого дня. Пусть Господь хранит и оберегает вас от всех сил зла. Он ваш добрый пастырь. Провозглашайте это. Каждый день на будущей неделе его благость и его милость Хасет неизменно будут сопровождать вас на всех ваших путях. Слава Иисусу! Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Церковь, есть ветхий, есть Новый Завет. Однако сегодня мало кто проповедует разницу между Ветхим и Новым Заветом. а В Библии есть оба этих завета. Очень важно, чтобы мы проповедовали именно Новый Завет. Надеюсь, что я по благодати Божией один из них. Я стремлюсь быть одним из них. Давайте еще раз прочитаем стих в третьей главе 2 послания к Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Я уже говорил, что когда Бог дал 10 заповедей у подножия горы Синой, погибло 3000 человек. Это случилось в первый праздник. Пятидесятницам, во второй главе Деяния в Новом Завете не на горе Синай, но на горе Сион тоже была Пятидесятница, и там на горе Благодати три тысячи человек спаслись. Все предельно ясно. Здесь прямо сказано, что закон убивает, буква убивает, а дух дает жизнь. Дальше сказано, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях. Вы не можете сказать, что служение смертоносным буквам подразумевает церемониальный закон, принесение в жертву животных, ритуалы, соблюдение праздников и шаббатов. Единственный закон, начертанный на камнях, — это 10 заповедей. Здесь ясно видно, что речь о 10 Поведях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Павел называет служение смерти служением осуждения. Если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу служение оправдания. Нам нужно выбрать, с какими служителями мы хотим стать. Я обращаюсь ко всем верующим. Каждый верующий — это служитель. Он станет либо служителем осуждения, порождающим смерть в жизни людей, либо служителем праведности, говорящим людям, что Бог сделал их праведными во Христе. Это возможно только во Христе. Это стало доступным только через Христа. Говоря об этом, мы несем жизнь. Дух дает жизнь. Аллилуйя! Слава Богу! Мы живем в пророческое время. Многие пророчества уже исполнились или исполнятся в следующем поколении, когда мы вступим в новое тысячелетие. После восхищения пролетят семь лет, а затем наступит тысячелетнее правление Христа. Пророчеств об этом времени больше, чем о первом пришествии Иисуса. Только подумайте об этом. Библия говорит, что в последние времена некоторые люди будут насмехаться. Во втором послании Петра Библия ясно говорит, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели».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 будут вплоть до последнего дня спрашивать, «Где пришествие Господа? Где Его пришествие?» «Как стали умирать отцы?» То есть наши отцы уже давно умерли. Но Господь так и не пришел. Точно так же есть пророчество о нашем времени. В нем сказано, что насмешники будут спрашивать, «Где же восхищение?» Где же пришествие Господа? Они высмеивают пришествие Господа. Есть и такие верующие, которые уже не верят в восхищение. Я знаю, что в Библии нет слова «восхищение», а в Библии есть слово «харпадзо», что значит «забраться». Смысл тот же. Точно так же в Библии нет слова «троица», означающего «триединство Бога». Однако это реальность. Аминь. Давайте не будем спорить о терминах, слово «харпадзе» переводится с греческого как «восхищение церкви», и это реальность. Об этом проповедовал Павел. Это может случиться в любой момент. Мы ждем этого с нетерпением. Аллилуйя. Итак, Библия говорит о ругателе. Прочитаем чуть ниже, что говорит нам Дух Святой. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Таковы Божьи представления о времени. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают, то медленнее». Господь не задерживается, хотя многим именно так и кажется. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не желает, чтобы кто-нибудь погиб. Однако мы видим, читая книгу Откровения, что будут люди, которые погибнут в озере Огненном. Но сердце Бога нет такого. Его сердце не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Вероятно, хотя именно так и есть, Бог задерживает свое пришествие чтобы еще больше людей могли спастись. Он медлит с пришествием, чтобы еще больше людей могли услышать Евангелие благодати и спастись. Слава Господу! Слава Его великолепному имени! В своем сердце Бог не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Одно дело стремление Бога и Его воли, и другое ответ человека. Бог дал человеку свободную волю. Какие-то люди откликаются на Его любовь, принимают спасение и обретают во Христе Божью праведность. Есть и те, кто отказывается, их ждет осуждение. Библия ясно говорит об этом. У Господа один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Это очень интересно. Евангелие от Иоанна, известно как Книга Знамений. Кто-то говорит, что их там семь, кто-то восемь, вероятнее всего их восемь. Если учесть, что после того, как Иисус воскрес, невероятный улов рыбы тоже стал знаком, а я в этом уверен, тогда их всего восемь. Я хочу рассмотреть седьмое знамение. Посмотрите внимательно, что сделал Иисус, когда Марфа и Мария отправили к Нему посланника с новостью о смерти своего брата Лазаря. Библия говорит, Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Какое вступление? Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Другими словами, Господь особенным образом любил эту семью. Он любил и Лазаря, который в то время умирал, и Марфу и Марию. Когда же услышал, что он болен, то пробыл там два дня, еще два дня, на том месте, где находился. Интересно, Иисус узнал, что серьезно больной Лазарь уже на грани смерти. И что делает Иисус? Сначала Дух Святой говорит нам, что Иисус любил Марфу, ее сестру Марию и Лазаря. Затем Он говорит, услышав, что Лазарь болен, Иисус пробыл на месте еще два дня. В Библии нет незначительных деталей. Иисус оставался там не потому, что имел что-то против них. Нет, наоборот, Он их любил. Библия намеренно говорит нам о том, что Иисус особенно любил эту семью. Однако Он два дня никуда не двигался. Бог желает, чтобы мы увидели что-то сверхъестественное. Эта семья символизирует всю церковь, всех тех, кого Он любит особенно. Бог так возлюбил мир. Бог любит и грешника на улице, даже того, кто оскверняет Его имя и богохульствует. Бог любит Его. Но нас Он любит уже другой любовью, как Иисус любил Марфу, Марию и Лазаря. Также Он любит Любит и нас, Его Церковь. Верующих Бог любит особенным образом. Нам нужно верить в эту любовь. Она больше, чем та любовь, в которой Он возлюбил мир. Однако нам нужно узнать, почему Он медлился Своим визитом целых два дня. Сестрам нужно было узнать, если Иисус так нас любит, почему Он два дня медлился Своим приходом? Он явит нам еще большую славу. Он желает, чтобы мы увидели великую славу Божию. Аллилуйя. Читая дальше, вы видите, к тому моменту, когда Иисус сказал «Идем в Иудею», Лазарь уже умер, и Иисус отправился в путь. Последуем за ним к той сцене, когда его встретили сестры. Первый Иисуса встретила Марфа. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет в вовек». Веришь ли сему? Первая часть, «Я есть воскресение и жизнь». Верующий в Меня, «Если и умрет, оживет». Речь о людях, которые уже умерли. Вы заметили, что говорит Иисус? «Если и умрет, не все умрут». Поколение восхищения не умрет. Верующий в Меня, «Если и умрет, оживет». Почему? Я есть воскресенье и жизнь. Мы упомянули о том, что поколение восхищения не умрет. Вот как сказал о них Иисус. «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет в вовек». Веришь ли сему? Мы ну, есть то поколение, о котором сказано во второй части. Иисус спросил Марфу, веришь ли Симу? Конечно же, Марфа ответила, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Прочитаем? чуть ниже. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Давайте вернемся к третьей главе второго послания к Коринфянам, и пристально посмотрим на этот стих. Служение смертоносным буквам, начертанное на камнях. Слово камни по-гречески звучит как «литос». Знаете, где еще можно найти это слово? Дух Святой очень аккуратно использует слово «литос», то есть «камни». Оно встречается и в истории о Лазаре. В Евангелии от Иоанна много знаков, и Бог желает, чтобы мы видели и события, и то, на что оно указывает. То была пещера, и камень лежал на ней. Камень — это выбранное Духом Святым, слово алитос, Что препятствует Иисусу совершить чудо после того, как Он все же пришел спустя два дня? Он пришел на место смерти, что отделяет скорбящих людей от умершего. Смерть уже наступила. Прошло уже четыре дня. Марфа упомянула об этом, когда сказала, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. На пути был огромный камень, Литос». Я верю, что в эти последние дни Бог желает откатить этот камень. И Иисус сказал именно так, «Отнимите».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 Церковь не сможет увидеть славу Божию. Аллилуйя. Мы только что читали в третьей главе. Второго послания Коринфянам. «Если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славу и служение оправдания». Подумайте об этом. Слава закона приходящая. Слава праведности Нового Завета только умножается. От славы в славу. Эта глава заканчивается словами о том, что мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Но вы не сможете увидеть славу Бога, Пока закон не будет убран из вашей жизни. Пока вы живете по закону, пока вы живете под осуждением закона, пока вы живете, проповедуя людям о законе, пока вы наливаете новое вино, то есть благодать. Старые, ветхие мехи закона, вы лишаетесь и того, и другого. Первое, что сказал Иисус, прежде чем ты увидишь чудо, прежде чем ты увидишь славу Бога в своей жизни, в своей семье, в жизни своих детей, во всех своих отношениях, прежде всего этого нужно откатить камень. Обратите внимание, что Иисус не откатывал камень сам. Это служение, передано нам с вами. Мы должны это делать. Иисус попросил откатить камень. Камень был необходим в свое время. Когда умершего заносили в пещеру, вход закрывали камнем, чтобы разложение оставалось внутри. Однако снаружи создавалось ложное впечатление, что смерти нет». Закон был дан умирающим, или даже уже умершим людям. Они умирали каждый день. У них не было силы соблюдать закон. Ведь они умирали со дня греха Адама. Смерть пришла в мир. Но, слава Богу, если преступление одного, смерть, царствовало, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя! Прежде чем мы увидим славу Божию и воскресение, Прежде чем увидим, как мертвые оживают, прежде чем мы вновь увидим, как наши близкие уже не в упадке и разложении, а в славе, прекрасные, живые, сияющие, вновь здоровые. Прежде чем мы все это увидим, мы должны откатить камень. Многие люди боятся, они думают, если убрать заповеди, убрать законы жизни верующих, к ним придет грех. Нет, друзья, послушайте внимательно, если вы откатите камень от мира, то да. Почему? Потому что мир духовно мертв. Вы не можете убрать 10 заповедей от мира. Это строительные камни любого цивилизованного общества. 10 заповедей должны быть, несмотря на то, что они держат под контролем мораль людей. Большинство законов основано на 10 заповедях. Большинство цивилизованных наций сдерживается десятью заповедями по крайней мере, внешне. Закон не меняет нас изнутри. Когда закон убирают, на улицах царит анархия. Когда людей держат в рамках закона, человек может подстраивать свое поведение, но сердце его не меняется. Только благодать может преобразить ваше сердце. Если вы убираете закон от мира, это неправильно. Так делать нельзя. Закон необходим. Он предназначен для нечестивых людей. Убирайте закон из жизни рожденных свыше людей, людей, которые перешли из смерти в жизнь, как это было с Лазарем. Закон сдерживает эту жизнь. Вдумайтесь в то, о чем я говорю. Если вы откатываете камень от людей, чья плоть уже смердит, чья плоть уже разлагается от обилия грехов, от людей, которые не рождены свыше, духовно мертвых людей, тогда разложение будет только распространяться. Уберите 10 заповедей из их жизни, и они сойдут с ума. Они будут бунтовать и безумствовать. Уберите закон из жизни рожденных свыше, воскрешенных людей, и они оживут, они воспрянут. Аллилуйя. Закон мешает откровению об этой славе, которую должны увидеть все.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 «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами. Он вышел в погребальных одеждах, но живой. Я был у гробницы Лазаря в Израиле. Когда вы заходите в эту гробницу, то видите, что место, где лежал Лазарь, это плоская плита. Когда Иисус позвал его, Лазарь, весь обвитый погребальными пеленами, мог только подняться в воздух, а затем выйти. Во время восхищения, мы все поднимемся от земли. Когда Иисус произнес Лазарь, выйди вон, сила Господа Иисуса Христа подняла лазере воздух, потому что ходить Он был не способен. Он был туго обернут пеленами. Библия говорит, и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо Его обвязано было платком. Иисус говорит им, that Развяжится его, пусть он идет. Это наша ответственность. Некоторые рожденные свыше, братья и сестры, до сих пор находятся в погребальных пеленах, в своих плохих привычках. У кого-то до сих пор обвязано лицом. Их лексикон не изменился с тех пор, как они спаслись. Однако они уже воскрешены и рождены свыше. Мы должны помочь. Это наше служение телу Христову. Мы помогаем им, проповедуя Слово Божие и молясь за них. Тем самым мы убираем от них погребальную пелену и атрибуты смерти. Мы убираем от них смердящий грех. Единственное, что сдерживает жизнь, это погребальная пелена. Опять же, Иисус возложил ответственность на людей. Сначала Он сказал, «Откатите камень», а уж затем Он сказал, «Развяжите его, пусть он идет». Это послание для верующих. Получив спасение, некоторые из вас остаются связанными какой-то нечистой привычкой. Разве вы не хотите обрести свободу. А люди говорят: я свободен, мой разум свободен. Нет, ваш разум отнюдь не свободен. Ваш разум занят разными представлениями и грехами. Грех держит вас в оковах. Ваш разум не может освободиться от негатива и депрессии. Друзья, вам нужно обрести свободу, чтобы свободно мыслить. Если Сын освободит, вы будете истинно свободны. Аллилуйя, слава Господу! Иисус сказал, «Развяжется его, пусть он идет». Это послание для верующих, обвитых погребальными пеленами. Аллилуйя! И это происходит с вами. Прямо сейчас. Здорово! Если вы никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, и хотите сделать это сейчас, исповедуйте это вместе со мной. Я помогу вам в этой молитве. «Помолитесь от всего своего сердца, и ваша жизнь преобразится. Скажите, Отец Небесный, «Отец, я благодарю Тебя, что на кресте Иисус Христос умер за мои грехи. Он навечно удалил от меня статус грешника. Благодарю Тебя, что Иисус Христос – мой Господь. Ты воскресил Его из мертвых, потому что объявил меня праведным в Нем. Спасибо, Отец, что теперь все мои грехи прощены». Я совершенно новое творение во Христе. Иисус Христос, мой Господь. Аллилуйя, во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь и Аминь». Аминь. Если вы помолились, теперь вы Божье дитя и совершенно новое творение. Вы воскресли, как Лазарь. Вы воскрешены. Прямо сейчас в глазах Бога вы стали чистыми, святыми, непорочными и праведными. Теперь вы в Его возлюбленном Сыне. Бог не говорит вам, достигни нужной степени святости и будешь моим любимым ребенком. Примите это прямо сейчас, что Бог уже сейчас. Сейчас говорит, ты мой возлюбленный сын, ты моя возлюбленная дочь, примите это. Слава Господу. Церковь, поднимитесь, пожалуйста. Слава имени Иисуса. Пусть на будущей неделе Господь благословит вас благословениями Авраама и благословениями из 28 главы Второзакония. Пусть Бог благословит вас всеми духовными благословениями в небесах. Пусть они проявятся уже на этой неделе вашей жизни и жизни вашей семьи. Пусть на протяжении всей недели. Господь хранит и защищает вас и ваших родных от вируса, от всякой инфекции и всякой болезни, от всякой опасности и от всех сил зла, силой крови Иисуса Христа. Пусть Господь презрит на вас своим лицом, улыбается вам и благоволит к вам. Пусть Божие благоволение изобилует вашей жизни на этой неделе. Вы увидите проявление этого благоволения, как никогда раньше, пусть на этой неделе Господь смотрит на вас и дарует вам и вашим семьям свой мир, шалом, благополучие и целостность во всем вашем теле. Во имя Господа нашего Иисуса Христа и весь народ Божий доскажет на это Аминь.